Думаю, ты слишком далеко заходишь в желании стать героем. Ты уже спас горожан. Признаюсь, я этого не ожидал. Сконцентрируйся на том, что с мечом. Спасибо. И просто повезло. Нам надо идти, пока другие не подоспели. Будь на страже. Я всегда на страже. Беги! Не убить этих тварей, но мы можем их замедлить! Вперед, принц! Найди вечеря и убей его, чтобы этот кошмар наконец закончился. Я тебя скоро найду. Мне нужно придумать, как открыть эту дверь. She's <laughs> right. продолжить с него историю. Невероятно! Я слышала рассказы о таких чудесах. Но увидеть одно из них собственными глазами не такое же ли устройство, установленного сзади. Этот лифт должен поднять нас в тронный зал. Но похоже, это чудо из чудес сломалось. Я постараюсь вернуть его к жизни. Надеюсь, я когда-нибудь посещу азат. Я сказал извини я никогда не извинялся за то что я делал за слова что говорил за то кем я был я тоже должна перед тобой извиниться я не должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах но я делал ужасные вещи ошибки совершает каждый но не каждый находит в себе силы их признать я видела что ты сделал мастерскую старик говорил правду ты да убивай. ПОДПИШИСЬ! Мы почти на месте. Скоро все изменится. Похоже, ты слишком возбужден тем, что произойдет. А, нет, принц. Просто ты забыл о своем долге. И то, что ты не твою радость, говорит именно об этом. Любимый цвет? Цвет? Мне повторить вопрос. Синий. Синий? А у меня другой любимый цвет. Ты это вообще к чему? Неужели мы должны говорить только о серьезных вещах? Я так мало о тебе знаю. А, понятно. Тогда скажи, какая у тебя любимая еда? Конечно же гранат. А я не люблю гранаты. И почему же? С ними столько возни. Невозможно есть с достоинством. Столько труда ради каких-то нескольких семян. Но не делает ли это их еще слаще? Меня сейчас вырвет. Что это за место? Это сердце висячих садов. Все эти механизмы служат для управления и регулирования, для поддержания жизни. Принц! Берегись! Mm-hmm. <laughs> На кого он похож, твой отец? Он хороший человек. Нет, он великий человек. Сильный, верный, добрый, прощающий. Что такое? Я... То есть... У нас были не лучшие отношения, когда мы расстались. Это было много лет назад. Я был юный, полон гордыни. А еще полон страха. Он хотел выслушать меня, но я не мог найти слова. Не хотел их искать. А теперь я могу лишь надеяться увидеть его снова, чтобы попросить прощения. Но сейчас не время для таких разговоров. Давай сменим тему. Нас окружает столько горя, мы не должны поддаваться ему. Так вот, вернувшись к делам текущим, отсюда мне до тебя не добраться. Тогда я могу закрыть еще одну заслонку. Встретимся дальше. все еще не могу попасть к тебе. Однако с того места, где ты находишься, ты можешь добраться до тронного зала. А я пойду через теплицу. Это приведет нас в одно и то же место. Береги себя, принц.